Скутеры СН-26 и СН-27, их еще называют датчики освещенности или датчики день-ночь, предназначены для включения и выключения источников уличного освещения. Алгоритм работы. При снижении уровня освещенности, при заходе солнца, источники освещения включаются и выключаются при увеличении уровня освещенности. фотореле. В инструкции есть схема подключения фотореле. Сейчас покажу, как подключить данный датчик. Определяем индикаторной отверткой, где фаза, а где ноль. Фазный провод. Это нулевой провод. К нулевой клемме автомата. Подключаем провод, который подключаем к нулевой шине. Датчиком подключаем также к нулевой шине. Также к нулевой шине подключаем источник освещения. Коричневый провод, который выходит из датчика, подключаем фазной клемме автомата. Подключили. Красный провод, который выходит из датчика, подключаем к источнику освещения через ваговскую клему. Проверяем работоспособность датчика. Для этого нам понадобится черный кулетчик, который был в комплекте. Включился. Отключился. Схема собрана правильно. Обязательно проверьте работоспособность руле в комфортных условиях. Проверять его на улице, когда оно прикреплено к стене, не очень удобно. Регулятор уровня освещенности находится снизу руле. Уровень освещенности устанавливайте опытным путем тот, который вас интересует. Желательно это установить в комфортных для вас условиях. Я поворачиваю пинцетом, потому что пальцами у меня не получается. Раз. Или так. И определяете опытным путем, какой уровень освещенности вам надо. Правильный выбор места установки фоторле – залог долговременной и безотказной работы, а также отсутствие ложных срабатываний. Фоторле надо устанавливать основанием вниз, ни в коем случае нельзя устанавливать основанием вверх. Место надо выбирать так, чтобы фоторле не оказалось в тени и не освещалось искусственным освещением. Если фоторле будет освещаться источником света, который подключен к фоторле, то получите то, что сейчас видите на видео. Для того, чтобы прикрепить фоторолет, надо приобрести следующие действия. Крепить кронштейн к футере. Взять карандаш и отметить примерное место Смобить отверстие. Взять винты и прикрепить хоть и ролекс коммутируют или выключают источники освещения вот эти реле СН 26 максимально выключает 10 ампер СН 27 максимально 25 ампер отнимаем 20 СН 26 8 ампер это 1,7 киловатта СН 27 20 ампер это около 4 кВт. но это активная нагрузка то есть лампы накаливания или галогенки не путать с металлогалогеновыми сейчас в основном устанавливают на разберегающие лампы для СН 26 металлогалогеновые, друссельные или натриевые лампы. Суммарная мощность не больше 150 Вт. Для СН 27 не больше 400 Вт. Светодиодные лампы, у которых рабочее напряжение отличается от 220 В, подключать нельзя, только через преобразователь. И в конце хотелось бы рассказать о достоинствах и недостатках данного роля. Относительно недорогой. Простой в установке и подключении. Я установил за 2 минуты и подключил тоже за 2 минуты. Защищен от пыли и влаги. И поэтому может работать под открытым небом и при минусовой температуре. То есть можно установить вблизи источника освещения, экономия на проводке. Прямого включения. Нет необходимости покупать контактор. Есть возможность регулирования порога срабатывания. Есть защита от ложного срабатывания. Оно дает задержку на включение, чтобы случайные отблески не выключали источник освещения. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при минимальных финансовых затратах и минимальных усилиях по монтажу вы получаете автоматическое управление наружным освещением. Недостатки. Если надо поменять порог срабатывания, нужно регулировать прямо на датчике. При повышенном напряжении может перегореть, как вариант при грозе. Так как фотоэлемент находится внутри корпуса, то датчик чувствителен к загрязнению и со временем пластиковый колпачок теряет прозрачность. Также нет возможности реализации энергосберегающих алгоритмов. Что это такое расскажу в следующем видео. Средний срок службы 3-5 лет, но в своей практике я встречал датчики, которые работали по 8 лет.